За мной. За мной! Хватит! Ты за это умрешь. Сначала ты. Раз в поколение проводится турнир. Зачем мне сражаться ради тебя? Потому что он тоже там будет. Я могу отправить тебя туда, Ханзо. Ханзо уже мертв. Зови меня Скорпионом. Смертельная битва начинается. Я выиграю в турнире. Ты будешь рыдать как сучка или драться как мужик? Выкоси цветочек. Вы единственная надежда для царства Земли. Если император Шао Кан победит во всех 10 турнирах... То вы все умрете. Иди сюда! Иди сюда. Ну, нихуешь себе. Блин, она хороша. Добей его! Легенды смертельной битвы. Месть Скорпион. Этому лучше не появляться в видео. Смотрите на Флару Films.